Вас приветствует магазин Sport Extreme Vivite. Сегодня поговорим с вами про защиту для роликов. Перед вами детская защита фирмы Темпиш. Модель называется стандарт, но в размере LXL ее могут использовать и взрослые. Стоимость защиты очень символическая, полностью выполняет свою функцию и защитит ваши колени, локти и запястья при падениях. Давайте посмотрим, что входит в комплект и как оно выглядит. Наколенники. Стандартный наколенник с пластиковой накладкой. Регулируется с помощью резинки. Впереди липучка. Молокотники выглядят точно так же. И теперь рассмотрим защиту запястья. Она тоже на липучке. Надевается вот так вот. Фиксируем липучками. И получаем защиту руки при падении. Очень удобно. Защитит нашу руку не только от, от того, что мы можем ее поцарапать, но еще и защитит от переломов. Пластик идет у нас по всей длине защиты. В защите важно подобрать правильный размер. Вы видите, размер здесь большой, поэтому он на мне болтается. Мне нужен размер М или S. В этом вам поможет статья, которая размещена у нас на сайте. Заходите к нам на сайт, выбирайте защиту, которая подходит вашим целям катания, выбирайте тот размер, который вам необходим, как померить и как подобрать размер, тоже подробно описано. А на нашем канале мы будем продолжать делать обзоры товаров и помогать вам покупать качественные, хорошие вещи, которые будут служить вам долго. Www